Не всем дано быть преступниками. Большинство понимают, что такой образ жизни не несет в себе ничего хорошего. Кто-то просто не хочет рисковать, быть уличенным в незаконной деятельности. И есть особая группа людей, которые пытаются вести преступный образ жизни, но у них ничего не выходит. Глухой грабитель не услышал сигнализацию. В августе 1995 -го года Клаус Шмидт попытался ограбить банк в Берлине, ворвавшись в него с пистолетом в руках. Он потребовал денег, но затем начал вести себя довольно странно. Когда один из сотрудников банка спросил, надо ли тому сумку, Клаус ответил, да, черт возьми, это настоящий пистолет. Судя по всему, грабитель был глухой. Воспользовавшись этим, один из сотрудников банка включил сигнализацию. Ничего не подозревающий Шмидт продолжал собирать деньги. Когда прибыла полиция, его без особых проблем арестовали. Позднее в суде Шмидт пытался обвинить банк в злоупотреблении его глухотой. Бесплатное пиво для преступников В 2011 году в Дербишире полиция применила забавную тактику обнаружения преступников, предлагая всем находившимся в розыске бесплатное пиво. Агенты под прикрытием пустили слух, что лица, находящиеся в розыске, могут свободно получить ящик пива в офисе компании, устроившей эту акцию. Многие соблазнились халявным пивом. 19 человек было арестовано, когда явились за своим призом. Грабитель оставил свой номер телефона. В 2008 году произошел забавный инцидент. 18-летний Рубен Сарота хотел ограбить магазин в Чикаго. Но оказалось, что большая часть денег на тот момент была в сейфе, открыть который мог только менеджер, так вовремя вышедший по делам. Рубен решил попытать счастье в другой раз и оставил свой номер мобильного сотрудникам магазина, чтобы те позвонили ему, когда менеджер будет на месте. После его ухода работники магазина обратились в полицию, где им было поручено позвонить Рубену и сказать, что менеджер пришел. Когда молодой человек вернулся к месту преступления, его уже ждала полиция. Грабитель оставил свидетельство о рождении и письмо от мамы. Этот грабитель решил нарушить первое правило всех нарушителей закона – не оставлять после себя ничего, что могло бы помочь идентификации. Пряди волос или отпечатки пальцев спокойно могут указать на преступника, что уж говорить о том, когда человек оставляет свои личные документы – такой случай произошел в Бостоне, когда грабитель выхватил бумажнику женщины, оставив взамен на месте преступления свое свидетельство о рождении. Злоумышленник был так занят, обтирая кошелек женщины, в котором было всего 40 долларов, что бросил на месте две свои сумки, в одной из которых и были документы а также письмо от матери. 26-летний Закари Тентони, видимо, осознал свою ошибку позже и попытался сделать вид, что он не брал никакого бумажника. Но это было бесполезно, так как женщина мгновенно опознала его. Сбежавший осел. Одним из наиболее важных аспектов успешного грабежа является грамотное обеспечение пути отступления. Автомобиль или мотоцикл был бы верным решением, но что мы вообще можем знать о верных решениях? Банда воров из Колумбии решила воспользоваться ослом. Покитив несчастное животное у местного фермера, ребята отправились вершить великие дела. Все шло по плану, ограбление удалось на славу. Трое преступников почистили небольшой магазинчик, увезя с собой еду и ром. Когда они водрузили награбленное на осла, начались трудности. Хави, так звали осла, отказался идти, оглашая улицу громкими криками – до этого момента никто даже не знал об ограблении, но крики осла привлекли внимание полиции. Грабителям пришлось покинуть место преступления бегством, оставив осла и награбленное посреди улицы. Предупреждение об ограблении по телефону. 23 марта 2010 года Альберт Бейли и его несовершеннолетний сообщник решили ограбить банк в Фэрфилде, штат Коннектикут. Чтобы ускорить процесс ограбления, Бейли заранее позвонил в банк и сообщил, что они подъезжают. Таким образом, он решил дать сотрудникам банка достаточно времени, чтобы те собрали все деньги. А он и его напарник просто зашли, забрали их и тут же ушли. Когда они подъехали, Бейли отправил в банк своего сообщника, передав через него записку, где указывал, что это именно они звонили некоторое время назад. Вероятно, в избежании путаницы вдруг кто-то еще намеревался ограбить этот банк в такое время. Нет нужды говорить, что сотрудники банка тут же обратились в полицию и на выходе из банка грабителей уже ждали. Автоугонщик, который не смог повести машину. Одним солнечным мартовским днем в Амахе, штат Небраска, Мелисса Питерс собиралась отвезти сына в школу, когда 17-летним гангом ганга направил на нее пистолет и отобрал ключи от автомобиля. Все прошло бы гладко, если бы не одна деталь. Машина была с механической коробкой передач, к чему юный угонщик не был готов. Пока Мганга пытался тронуться с места, сосед успел вызвать полицию. Через восемь минут они уже были на месте, обнаружив пустую машину, заехавшую в соседний двор и снесшую по пути изгородь. Сам Мганга пытался скрыться с места преступления, но его догнали через несколько кварталов. К слову, пистолет, которым он угрожал Мелиссе, был фальшивкой. Грабитель ворвался в дом полной полиции. Ключ к успеху – оказаться в нужном месте в нужное время. В нашем случае это пустой дом, набитый драгоценностями. Дом, где все спят, как младенцы, тоже был бы неплох. Но что, если вы окажетесь в доме полном полицейских? Даррен Кимптон оказался именно в такой ситуации, когда решил совершить ограбление одним чудным вечером. К несчастью для него, он выбрал дом, который уже был ограблен в тот день, и полицейские находились на месте преступления в тот момент, когда Даррен проник туда. Поняв, куда угодил, он попытался сбежать, но его поймали. Это была его не первая неудачная попытка проникнуть в чужой дом в тот день. Немного ранее он пытался залезть в соседний дом, но не смог и ушел в Освояси, оставив после себя несколько разбитых стекол, о которые умудрился порезаться и оставить следы своей крови на месте взлома. Что и говорит, действительно неудачный день. Грабитель сам отдал пистолет. Грабители тоже люди, поэтому им свойственно ошибаться – но иногда ошибки стоят очень дорого. Так произошло и в нашем случае. Некий грабитель решил обогатиться, ограбив банк в Лондоне. Войдя в здание банка с пистолетом в одной руке и с сумкой в другой, он потребовал, чтобы кассир наполнил сумку на сумму в 700 тысяч фунтов наличными. Все бы ничего, но вместо того, чтобы протянуть кассиру сумку, он отдал ему пистолет. Бывает, что поделаешь. После краткой паузы грабитель осознал, что натворил и попытался выхватить оружие из рук кассира, но было поздно. Сотрудник банка уже направил оружие на него, и тому ничего не оставалось, как попытаться сбежать, прихватив с собой велосипед одного из банковских служащих. Худшая маскировка Обычно хорошая маскировка – важный элемент сокрытия своей личности. Кроме того, важно помнить, что вы не должны привлекать внимание и сливаться с толпой. 48-летний житель Питтсбурга Деннис Хокинс провалился по всем статьям, когда пытался замаскироваться и ограбить банк. Для того, чтобы не быть узнаваемым, он надел женский парик, пару поддельных грудей и клоунский костюм. Вот только он не потрудился скрыть свое лицо, которое было успешно записано камерой видеонаблюдения. Очевидно, Деннис пытался замаскироваться под женщину, но тогда возникает вопрос, зачем он оставил на лице бороду. Что касается незаметности, это был настоящий джекпот для полицейских. Почти сразу после ограбления его заметили на автозаправке, когда он пытался угнать автомобиль, параллельно случайно выплеснув себе в лицо красную краску. Угнать машину у него тоже не вышло, поскольку женщина, на чье авто он покушался, испугалась его облика до такой степени, что сбежала, прихватив ключи с собой, оставив беднягу ни с чем. Одна женщина жила в 12-комнатной квартире. В каждой комнате у нее висели часы. Одним субботним вечером в конце октября она перевела все часы на зимнее время и легла спать. Проснувшись следующим утром, она обнаружила, что только два циферблата показывают правильное время. «Объясните».